Дорогие друзья, рады приветствовать, с вами инвестиционный центр «Павловы и партнеры». В наших видео мы отвечаем на вопросы подписчиков о торгах и аукционах по банкротству. И сегодня вопрос от нашего подписчика. Здравствуйте. Такая ситуация. Хочу на торгах приобрести лот, но нет ЭЦП для этой площадки. У знакомого она есть. Что мне надо сделать, чтобы принять участие в торгах как бы от его имени, но для себя? Конечно, проще всего, если вы оформите ключ на себя, тогда и имущество после покупки будет оформлено сразу на вас. Но также вы можете составить со своим знакомым агентский договор. При этом участвовать в торгах будете вы сами, но с его ключом. Друзья, больше информации о торгах вы можете получить, просмотрев остальные наши видео на канале, а также если зарегистрируетесь на бесплатный урок по ссылке в описании к видео.